Незадолго после релиза Counter-Strike 2, все разработчики из Valve отправились в двухнедельный отпуск на Гавайи. Это происходит практически каждый год примерно в одно и то же время, так что неудивительно, почему активность сразу всей компании сошла на нет. Совсем недавно этот вент закончился, и пару дней назад разработчики Dota 2 наконец выпустили одно из самых больших обновлений за все время. И как бы это странно ни казалось, оно может нам подсказать, какие изменения в матчмейкинге Counter-Strike 2 можно ожидать в будущем.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 Еще в начале марта, благодаря драйверам Nvidia, сплелился на тот момент не анонсированный проект под названием Counter-Strike 2. После того, как мы Аквой поделились этой находкой в твиттере я выпустил два больших видео разбора этой утечки на своем основном и англоязычном канале, киберспортивный журналист безупречной репутации по имени Ричард Льюис инициировал свое собственное расследование. Благодаря связям в индустрии ему удалось раздобыть довольно много информации, и в итоге он написал полноценную статью под названием Counter Strike 2 существует и выйдет совсем скоро». И взглянув на нее ретроспективно, становится понятно, что Ричард действительно знал то, о чем говорит. Единственный важный пункт, который упоминается в статье, про который Valve пока не сказали ни слова, это новый матчмейкинг. Цитата. В новой версии игры планируется улучшенная система подбора игроков с функциями, которые, как надеются разработчики, исключат необходимость существования сторонних сервисов. На данный момент сообщество вынуждено страдать из-за несправедливого матчмейкинга и длительного повышения между рангами. Игроки, которые хотят почувствовать более соревновательный экспириенс, вынуждены использовать такие сторонние сервисы, как Facet." однако работа над этими функциями все еще не закончена, и бета-версия будет включать в себя только старый матчмейкинг из CS GO. Важно подметить, что разработчики Counter-Strike уже давно точат зубы из-за постоянной критики со стороны комьюнити, так что вместе с такими радикальными изменениями в графике, картах, дымовых гранатах, геймплее, и абсолютно новой системе тикрейта было бы неплохо заодно подумать и над переосмыслением соревновательного матчмейкинга. Одна из основных проблем текущего матчмейкинга заключается в том, что логика повышения или понижения рангов или подбора игроков слишком спрятана. Рядовому юзеру довольно тяжело понять, почему после пяти побед его не повышают, а после одного поражения его понижают на основе каких конкретно критериев подбираются другие игроки и многое-многое другое. По заявлению одного из разработчиков, соревновательный режим в CSGO основан на модифицированной системе Glico 2. К примеру, на фейсет используется другая система Elo, где вместо ранга у вас отображаются циферки, и при победе или при поражении у вас меняется определенное количество этих цифрок. Ключевое отличие Эло от Глика заключается в том, что в Counter-Strike мало того что эти циферки скрыты, так они еще и плавают из стороны в сторону, и зависит не только от победы или поражения, но еще и от того, насколько хорошо вы играли сейчас, насколько хорошо вы играли раньше, вкусно ли вы покушали и множество других факторов. Ранее во второй доте по аналогии с FaceT использовалась самая базовая система ЭЛО, а соревновательные очки назывались ММР. В большинстве случаев при победе ты получал плюс 25 ММР, а при поражении минус 25 ММР. Ничего сложного. Однако вместе с последним крупным обновлением, которое комьюнити вполне заслуженно прозвало Dota 3, разработчики из Valve интегрировали крайне необычную концепцию. Очень грубо говоря, они взяли лучшее из двух систем и сделали из них одно целое. От Глика 2 осталась комплексность, а от Elo осталась открытость и относительная простота в понимании. Почему относительная, сейчас объясню. Как я уже говорил, Глика одновременно учитывает огромное количество значений, чтобы вам как обычному юзеру не пришлось следить за каждым из них, разработчики добавили отдельную шкалу уверенности. То есть система оценивает каждый из ваших текущих показателей и пытается понять свою уверенность в вашем текущем ранге. К примеру, изначально у вас нет ранга, вы не откалиброваны, система уверена в вас на 0%, и чтобы вам выдали первоначальный ранг, вам надо играть до того момента, пока система не будет уверена в вас на 30% а не просто победить 10 игр, как это было раньше. После прохождения этого порога в 30%, Глика автоматически выдаст вам подходящее значение в Elo и привязанный к нему ранг. Давайте предположим, что это диапазон от 1 до 10 тысяч, где 1 это Silver, а 10 тысяч это Global. То есть в итоге вы видите свой ранг, видите свое значение Elo и видите уверенность системы в вашем текущем ранге в виде процентов. И тут начинается самое интересное, ведь именно этот процент дает понимание, когда нас могут повысить, а когда могут понизить. Допустим, если система очень уверена в нашем текущем ранге, но мы проиграем следующую игру, то есть не оправдаем ее текущий прогноз, у нас отнимется очень много эллопоинтов. И наоборот, если система в нас совсем не уверена, но мы ее сильно удивим, отлично отыграв и выиграв в матче, нам дадут намного больше поинтов, чем планировалось. И опять же повторюсь, на количество полученных поинтов сказывается не только победа, поражение или ничья, но и то как вы играете. По словам разработчиков доты, ваша уверенность в ранге множится сразу на всех игроков в матче, таким образом они вычисляют среднестатистическое значение, чтобы честнее распределять ммр очки, а в периоды долгого инактива уверенность в ранге постепенно снижается. Основная цель этого нововведения, это прозрачность и ликвидирование концепции так называемого скрытого пула, когда люди предполагали, что их незаслуженно раскидывали по неподходящим рангам. Важно подметить, что CSGO используют Глика 2 уже много лет, так что разработчикам нужно проделать совсем немного работы, чтобы воссоздать все нововведения из доты в Counter-Strike 2, особенно учитывая, что теперь они работают на одном и том же движке. Помимо этого в доте уже давно есть сезонные ранги, которые сбрасываются каждые полгода. И это нововведение тоже бы отлично вписалось в CS2, так как удерживать какого-нибудь глобала, просто поигрывая один раз в месяц, просто не составляет никакого труда. А для тех у кого более высокий ранг, добавили совершенно новый Immortal Matchmaking, где два самых скилловых игрока по очереди выбирают к себе в команду по четыре других игрока. И самое прикольное то, что уже на стадии пика видны все ранги и предпочитаемые роли, после этого в досе начинается пик и бан героев, но в кс, к примеру, может начинаться стадия выбора карт и сторон. И спасибо Дани социофобу за помощь с этим материалом. Также в файлах этого обновления Дота появились первые упоминания в воркшоп инструментов для Counter-Strike 2, и помимо обычных штучек для скинов, судя по всему, нам подгонят еще полноценный SFM без ограничений с VR-версии Half- life Alex. Ну и наконец выпустили коллекцию Anubis, большинство скинов было выкуплено напрямую у художников из комьюнити за относительно небольшую и фиксированную оплату. Если бы вместо этого их скин попал в кейс и не получали с этого процент, выплаты были бы в десятки раз больше, но это все равно лучше, чем ничего. Оставьте в комментариях моде таку, если досмотрели до этого момента и обязательно гляньте предыдущее видео, где я рассказываю про скрытые файлы кс 2. Увидимся!